Агент 007. Наши приборы не смогли определить ваше месторасположение. Похоже, что Ринард имеет своего шпиона среди тех, кто хорошо знаком с Электрой. Нам мог бы помочь Константин Жуковский. Он имеет большие связи в КГБ и может выяснить для нас что-нибудь полезное. Найди Жуковского и расспроси его. Агент 007. Вам предстоит миссия в казино. Я считаю, что лучшим помощником вам будет карточка для вскрывания дверей. Но что еще нужно настоящему разведчику? Эх, Джеймс, еще одно испытание. Эх, Жуковскому, но у него от двери охрана, что жить. Же... Вам необходимо лично поговорить с Жуковским, поэтому необходимо отвлечь охрану. эпзону у вас должен быть векси а ты наш то агент 007 вам необходимо попасть в офис жуковского если двери закрыты используйте отмычку Есть один парень. Он возглавляет службу охраны казино. Я надеюсь, что он не видит, как я с вами разговариваю. Бонд! Джеймс Бонд! Какая приятная встреча! Мм, какими судьбами? Ну я не знаю, смогу ли я вам помочь, я просто честный бизнесмен. Где Реннер? Террористы? Тут дело в террористах. Сначала была убита одна важная персона, теперь на очереди электро. Кто-то стучит. Я хочу знать, кто. А, -а, а электро. Ну, если вас интересует такая информация, то это не бесплатно. Ну, я вижу, вы деловой человек, мистер Бонд. Я думаю, мы договоримся. Принесите мне немножечко денег. Если у вас будет сумма больше 100 тысяч долларов, ну, тогда мы договоримся. Окей? А, чёрт. Бонд, Джеймс Бонд. Идите сюда, мистер. Добро мистер Бонд. Очко. Достаточно простая игра. Вы быстро научитесь. Там очень простые правила. Как повезет. Либо выиграли, либо проиграли. Внимательно прочитайте правила. Посмотрите, потренируйтесь, попробуйте удвоение ставок, страховки. Удачи! Luxor. Ну, ты заработал достаточно денег, чтобы подкупить Жуковского. Иди в его офис. Очень впечатляет, мистер Бон. Так, ну и что же вы хотели бы узнать? А, понимаю, что-то о Ренарде. Электро? Глава охраны? Как-то обошелся-то с охраной. Это было не так-то просто. Похоже на ТОА что Электро не такая уж и простушка, как вы думали, мистер. Что? Она только вошла в наше казино. Мы, наверное, должны поприветствовать... Ваш отец кредитовал нас на 1 миллион долларов. Поэтому мы с вами обходимся очень учтиво. Итак, во что мы играем? В 21. В Блэк Джек, который любил ваш отец. Давайте попроще. Одна карта, которую я вытащила. Миллион долларов. Подождите. Верхние три карты. Вы обещали защиту? Скорее защиту от вас. Вы не должны этого делать. В жизни никакого смысла, если вы ее не чувствуете. Червовая дама. Я, кажется, бию Трифовым Тузом. Хорошо, посмотрим. Ничего здесь не поделаешь. Приходите еще. Нам стоит? Я бы хотел. Это игра, в которую я не могу позволить себе играть. Я знаю.